В состав простейшего органического соединения метана входит атом углерода и четыре атома водорода. Связь между ними ковалентная, малополярная. Электронная плотность смещена в сторону более электроотрицательного атома углерода. В молекуле метана атом углерода находится в СП3 гибридизованном состоянии, а атом водорода не гибридизован. В молекуле метана валентные углы водород, углерод, водород соответствуют идеальному для тетраэдра 109 градусов.